Добрый день, уважаемые трейдеры! Сегодняшнее видео будет посвящено созданию нового раздела часто задаваемых вопросов по стратегиям Форекс этого сайта strategy4u.ru И в этом разделе мы будем, я буду публиковать ответы на вопросы, которые очень часто ко мне поступают и я порой отвечаю постоянно на одни и те же вопросы. Эти все ответы есть, конечно же, на сайте, в комментариях, но учитывая, что этих вопросов, порядка, этих комментариев порядка 9000 только одобренных, поэтому любой пользователь, который, который хочет задать вопрос, просто не может их найти. Поэтому в этом разделе мы будем, я буду отвечать именно на те вопросы, которые поступают очень часто. И первый вопрос это посвящен одной очень важной теме для всех начинающих трейдеров и для всех трейдеров вообще. То есть задают его таким образом. Подскажите несколько прибыльных стратегий Forex, которые приносят прибыль стабильно или постоянно. То есть у вас на сайте очень большое количество стратегий, и выбирать из всех просто не хватает ни времени, люди месяцами проводят, пересматривая все стратегии, перепробуя пробуя их на демо-счетах, и поэтому постоянно задают один и тот же вопрос. Я отвечаю на него по несколько раз в неделю. Итак, чтобы ответить на этот вопрос, нужно прежде всего понимать тем, кто задает этот вопрос, что для каждого трейдера подходит именно своя стратегия форекс. То есть каждый должен торговать только по своей стратегии Forex. И если она ему подходит, в таком случае нужно ее выбирать. Иначе лучше вообще не торговать на Forex. Поэтому, если вы хотите правильно подобрать стратегию Forex, прежде всего рекомендую обратить внимание на ссылку стратегии Forex «Безопасный выбор». Это мой сайт «Безопасный форекс", в котором я полностью писал какие бывают стратегии и на что необходимо обратить внимание при выборе самой стратегии Forex. Ну и в самой же э, публикации прибыльной стратегии Forex я даю несколько стратегий, которые действительно считаю, что заслуживают внимания. И если начинающий трейдер э, по ним начнет торговать, то я думаю обязательно при правильном следовании, Всем правилам при соблюдении правил мани менеджмента управления капиталом он получит в любом случае будет получать. Это стратегии флаг плюс АБЦ мы неоднократно ее рассматривали на сайте. Пытались даже проводить аналитику по валютной паре евро и торговать именно по ней. Стратегия на линиях тренда это две графические стратегии при которых нам понадобится делать графические построения. Третья стратегия – мультивалютная. Она основана на индикаторах, но в основном торговля идет на крупных интервалах. И стратегия – возврат на ГЭПе. То есть, это также можно назвать что графическая стратегия, но тем не менее построений никаких не требуется. И необходимо просто соблюдать правила, при которых вы будете получать прибыль. Также следует понимать, что... Убытки бывают по любой стратегии, не бывает 100% прибыльной стратегии. Поэтому убытки могут быть, но если вы будете их ограничивать при помощи правил money management, управления капиталом, то четко следуя по этим стратегиям или по другим стратегиям этого сайта или по вашей личной стратегии, вы сможете получать прибыль. Также рекомендую обратить внимание на правую стратегию колонку самая комментируемая стратегия форекс, то есть 15 стратегий, которые больше всего обсуждаются на сайте. Второй вопрос, Алексей, подскажите, как торгуете лично вы на форекс, по какой стратегии, где я могу найти ее на сайте, чтобы ознакомиться с ней. Уже неоднократно отвечал, очень много раз, поэтому смотрим раздел не раздел, а статью "Аналитика форекс стратегии форекс". Это есть приблизительно моя стратегия, полностью я ее описать не могу, так как она включает много факторов и компонентов, а также инструментов анализа рынка. Но, тем не менее, основные принципы описаны в этой статье. Более подробно я ее изложу быстрее всего в своем платном курсе, который я планирую выпустить в ближайшем времени. Третий вопрос – Подскажите, вы торгуете по своим советникам Форекс? Я где-то читал, что не торгуете. И если не торгуете, то почему? Итак, на сайте стратегии Форекс, вот вверху, мы можем найти желтый прямоугольничек, перечень советников Форекс, торгующих по стратегиям Форекс этого сайта. Если его откроете, вы найдете список советников, которые написаны четко по стратегиям этого сайта. И поэтому возникают такие вопросы. Отвечаю. Я лично по советникам своим или чужим не торгую. Теперь хочу объяснить почему. Раньше я использовал в своей торговле трейлинг стоп под названием трейлинг от одного пункта. Сейчас не использую. Почему? Значит, Прежде всего, потому что... Если я торгую по своей стратегии, она прежде всего является долгосрочной, поэтому мне как бы нет необходимости торговать при помощи советников. Я контролирую ситуацию по несколько можно сказать минут в день, то есть захожу, смотрю что происходит на рынке и принимаю решение. При этом если торговать советниками, торговать по своей стратегии, то я заметил, что можно получать разные противоположные, Сигналы на вход в рынок и выход из рынка. Поэтому я стараюсь торговать только по стратегии. То есть все советники я отметаю. Хотя не спорю, что часто бывают советники дают сигналы, хотя бы временные и достаточно прибыльными. И я учитываю, например, если происходит гэп, смотрю по стратегии возврат на гэп, и что может произойти. При этом нужно понимать, что торговать можно одновременно в две стороны. То есть, если вы торгуете на Форексе, вы можете одновременно закрыть, практически в любое время открыть сделку в любом направлении, но все зависит от того, на каком интервале вы торгуете и в двух случаях вы можете получить прибыль. То есть, если вы торгуете на краткосрочно, то вы получите 5-10 пунктов и закроете сделку с прибыли. Я в этот момент могу продавать и при этом также получать свою прибыль, так как для меня какая-то погрешность в 10, 20, 50 пунктов не имеет значения. А в более долгосрочной перспективе я получу также свою прибыль. Поэтому в таком случае советники мне вообще невыгодны. То есть я получаю один сигнал, торгую с другим и как бы сам себе противоречу. Поэтому я не торгую советниками. Ну и еще одна причина по графическим моделям. Я не видел лично советников, которые смогут торговать по моей стратегии. То есть учитывается много факторов и достаточно сложное создание таких советников. Поэтому они не созданы и как бы... Поэтому торгую вручную. Но это абсолютно не значит, что при помощи советников заработать нельзя. Есть большое количество клиентов, которые торгуют именно при помощи советников и зарабатывают. Посмотрите комментарии как на сайте, так и в магазине платирую. И лично я знаю, что некоторые программисты торгуют по своим советникам. И мало того, стабильно получают прибыль. Четвертый вопрос. Вы продаете советники Форекс на сайте, подскажите несколько советников, из которых можно составить портфель, и которые действительно будут являться прибыльными. Как я уже и говорил, подбор советника идентичен подбору стратегии Форекс. То есть, если есть стратегии Форекс, то, например, мультивалютная, по ней есть советник, возврат на ГЭПе, также по ней есть советник. Вы можете выбрать два этих советника, подобрать еще какую-то стратегию, которая вам больше всего подходит из всего списка и при этом составить портфель из нескольких советников и торговать, используя минимальные риски. Вы посмотрите, какой из них прибыльник, по какой валютной паре следует торговать, на каком интервале, какой советник, возможно, придется переоптимизировать. И при этом действительно нужно не забывать, что торговля при помощи советников это тоже труд. То есть нет, не бывает, что вы купили советник, поставили, бросили и пошли. Через месяц пришли и у вас уже депозит увеличен в десятки, в сотни раз. Такого не бывает. То есть вы постоянно должны следить, чтобы терминал работал, был подключен советник к терминалу. Вы правильно его установили. Используйте правильные настройки. Если вы видите, что что-то происходит не так, вы должны учитывать, просматривать историю сделок. Допустим, видите несколько подряд убыточных сделок. Следовательно, нужно остановить советник, проверить на истории. Может оптимизировать его. При этом вы должны точно так же правильно подбирать Оптимальный лот для вашего депозита, то есть используя правила money management. Поэтому торговля при помощи советников это также труд. Также на сайте я даю критерии, по которым, на которые нужно обратить при выборе советников в Forex. То есть это прежде всего выбор стратегии, как давно он оптимизировался советник и так далее. То есть что, на что обратить внимание при покупке или выборе советника. Ну, и еще несколько вопросов. Они уже не касаются прибыльности стратегии Форекс, той самой теме прибыльной стратегии Форекс, но тем не менее, не могли бы вы дать сигналы Форекс на вход в рынок и выход из него и анализировать рынок еще среди недели, а лучше каждый день. Уже отвечал неоднократно. Хочу ответить еще раз: не могу, просто не могу. Я анализирую рынок для себя. Причем анализирую постоянно. Но если я взглянул на график и вижу какие-то изменения. Пере, э, построил Фибоначчи, перестроил линии канала, трендовые линии. Я вижу, что происходит приблизительно. Но если я начинаю это описывать в отдельный обзор, то поверьте, уходит целый день. Я начинаю с утра где-то отвлекся и отрачу практически целый день. Поэтому мне удобно делать его на выходных. Как-то неделю или две назад я делал обзор в понедельник я просто не успевал. Цена движется и как бы мои точки, которые я рассчитывал или отметаются и в итоге получилось то, что я написал и видео совершенно другая ситуация, то есть уже один из сигналов сработал, а несколько сигналов просто пришлось отнести. Поэтому как бы каждый день не смогу. я могу делать их для себя, но для всех как бы я не успеваю. Точно такой же вопрос по другим валютным парам. Не могли бы выдавать сигналы и проводить аналитические обзоры? Пока не могу, не успеваю. То есть я даю приблизительную схему, как проводить анализ. Смотрите, изучайтесь, повторяйте, пробуйте, тестируйте. И по сути любой, каждый трейдер торгующий должен самостоятельно проводить анализ, искать точки входа и выхода в рынок и не прислушиваться, Совершенно к другим трейдерам. То есть просто послушали и забыли. И сделали по-своему, посмотрели. И только если сигналы совпадают, вы можете входить в рынок. Ну и последний вопрос по комментированию на сайте. Я опубликовал комментарий на сайте, а вы его почему-то не опубликовали и не ответили на вопрос. Еще раз хочу повториться. Уже неоднократно говорил на эту тему. Прежде всего, необходимо, если вы публикуете комментарии, читайте правила комментирования. Никаких негативных высказываний, никаких высказываний типа «на Форекс заработать нельзя», все, «все стратегии на вашем сайте – это чепуха», «такого не бывает». Поверьте, все бывает, все зарабатывают. Пусть не все, но большинство трейдеров, которые стремятся к этому, рано или поздно приходят к прибыли. Поэтому такие комментарии просто не публикуются. Мне они не нужны, не нужен негатив и просто разводить пустую писанину, о которой я буду оправдываться. Такие комментарии сразу удаляются. Поэтому читайте правила. Если вы опять же пытаетесь сделать какую-то рекламу, дать ссылки, мне такие комментарии не нужны. Это сайт посвящен торговле. Я его автор и считаю, что таких комментариев быть не должно на сайте. Также следует всегда проверять. Перед тем, как задать вопрос, пожалуйста, просмотрите комментарий, хотя бы последние. Вполне возможно, что его уже задавали. Я бывает по несколько раз, по 5, по 10 раз из 50 отвечаю на одни и те же вопросы. Или кто-то просто не хочет перечитать внимательно стратегию, моментально задает вопрос, и я сижу, трачу 10 минут, 15 минут, я все стратегии наизусть не знаю, я их пересматриваю, вспоминаю, полностью нахожу Цитирую стратегию и оказывается просто невнимательно посмотрел. Поэтому будьте внимательны, экономьте свое время и мое тоже. Я в свое время на это сэкономленное время смогу найти что-то интересное на сайт. Также прошу излагать вопросы корректно, то есть, чтобы не пришлось придумывать. То есть, вроде бы понял, вроде бы и не понял вопрос. И начинаешь описывать все полностью с самого начала. То есть, подумайте Задайте конкретный вопрос, я отвечу. По свободе обязательно отвечу. И также, если вы задаете вопросы в комментариях, пожалуйста, задавайте 1, 2. Лучше сделайте два комментария, три комментария. Так как отвечать на комментарии по 5-10 вопросов, которых просто неудобно. Я начал отвечать. один ответил, 2 ответил. Следующие вопросы... Просто мне нужно возвращаться к стратегии, и я, получается, на один комментарий я трачу очень-очень много времени. Так я могу ответить один-два вопроса, выйти, зайти попозже, еще ответить на ваши вопросы, и вы будете получать их частями. Ну и последняя просьба. Пожалуйста, если вы стараетесь сделать какие-то графические построения или что-то по сути стратегии, во-первых, давайте четкие точки. Во-вторых, старайтесь. Проверить себя самостоятельно, перечитать еще раз стратегию. Так как присылают иногда по 5-10 по скринов, пожалуйста, посмотрите, правильно я ли я построил графическую модель. или И я начинаю полностью все перемерять, находить на графике, потому что по этим графикам я не могу сказать, вы правильно построили или нет. Я открываю график, перемеряю. То есть, опять же, это забирает у меня очень много времени, порой по полчаса я просто отвечаю на один вопрос. А так как вопросов много, вы должны сами понимать, что нужно уделять время всем. Вот в принципе и все вопросы, ответы на важные вопросы на данный момент. С вами был Алексей Лобода, автор сайта strategyforu.ru. Спасибо за внимание. До свидания.